Добрый день, на связи Максим Петров. Друзья, рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня поговорим о том, стоит ли покупать акции российских компаний. Много сейчас нервов, много сейчас эмоций. И сейчас я хочу отбросить эмоции. Давайте с вами просмотрим на обычные цифры, чтобы, что называется, пойти в направлении покупки прямо сейчас. Нужно сделать некие прогнозные модели, да, ну то есть сделать некие допущения. Часто в банках есть такое понятие стресс-тест, а вот что будет, если произойдет самое худшее, а вот что будет, если все будет нормально, а что будет, если ну, в конце концов все это закончится, что в любом случае мировые центральные банки спасуют, испугаются. Ну и не пойдут они на какую-то жесткую посадку, не пойдут они на великую депрессию версии 2.0, а будут снова делать то, что они делали последние лет 40 и, наверное, в последний раз снова напечатают деньги. Конечно, если напечатают деньги, вот в этом ролике мы такое смелое заявление сделали, что там до 15-20 триллионов долларов эквивалента еще может быть напечатано. И, конечно, если такое произойдет, ни о каком там, падении недвижимости на 80-90 процентов, наверное, речь идти, пока что еще еще не будет но и не стоит задача гадать на кофейной гуще то есть у нас целая серия видео посвящена тому что дело сейчас мы поговорили вот в этом видео мы поговорили про доллар вот в этом видео мы поговорили про недвижимость сейчас давайте поговорим про фондовый рынок и конечно же с горизонтом инвестирования 1 один-два года Рынок покупать очень страшно. Причин тому много, я не хочу сейчас касаться эмоциональной составляющей, я хочу все-таки, чтобы было больше оснований аргументов в пользу покупки ценных бумаг, рассмотреть простую математику. Простая математика позволяет сейчас, сделав всего лишь один маленький ход в своем собственном мышлении, увеличив горизонт инвестиций в 10 раз с одного года до 10 лет, посмотреть на прогнозную модель, что мы можем получить на фондовом рынке, если мы все-таки будем двигаться в пессимистичном сценарии, будем двигаться в каком-то базовом сценарии и будем двигаться в оптимистичном сценарии. У нас э, была конференция, открытая конференция, на которой мы говорили, что делать в эти непростые времена. Определяли стратегию поведения, достаточно продолжительное время было, я хочу дать пару слайдов которые были на этой конференции. И вот э, первый слайд, который я хотел бы показать, что мы наблюдаем сейчас. За последние 12 месяцев максимальные цены по трем акциям. Ну, то есть в качестве примера просто взяты три акции. Первая акция это Сбербанк привилегированная, вторая акция Газпром, третья акция на Ломка. То есть максимальная цена акции Сбербанка составляла там порядка 344 рублей привилегированной, максимальная цена акции Газпрома составляла 367 рублей и максимальная цена акции на Ломка составляла 277 рублей. При этом текущие цены первую декаду октября месяца привилегированная акция Сбербанка стоит порядка 100 рублей, Газпром без учета дивидендов, которые будут выплачены 11 октября сто пятьдесят рублей НЛМК 76 рублей. То есть вот насколько мы упали в абсолютных цифрах, в абсолютных значениях. Следующий столбец, который вы можете наблюдать сейчас на слайде, заключается в том, что дивидендная доходность по итогам 2021 года к максимальной цене, то есть до падения, по акциям Сбербанка составляла 5,5%, по акциям Газпрома составляла 13,89%, по акциям НЛМК составляла 15%. Если мы возьмем вот этот вот размер дивидендов, и сделаем стресс-тест, то есть сделаем прогнозную модель. Предположим, что Сбербанк, Газпром, НЛМК в следующие 10 лет все-таки будут зарабатывать не меньше, чем они зарабатывали в 2021 году. Допущение. И я просто сейчас, купив акции Сбербанка там, по 100 рублей, Газпрома по 150 рублей, НЛМК по 76 рублей, забывая о них на 10 лет. Но через 10 лет я понимаю, что если раз будет размер прибыли, которую зарабатывает компания теми же, как в 2021 году, то в этом случае я для себя получу дивидендную доходность по Сбербанку на уровне 18,7%, по Газпрому на уровне 34%, по НЛМК 55%. Еще раз, по НЛМК. 55% дивидендной доходности. При этом НЛМК выплачивает дивиденды два раза в год. Как тебе такое, Илон Маск? Помимо всего прочего, если в течение этих 10 лет акции снова восстановятся тем значением, на которых были, еще раз, друзья, не 2 года, не один год, я не рассчитываю на какой-либо отскок, да? я говорю о том, что если, ну, допускаю для себя, что мне придется 10 лет ждать восстановления цены. Что мы в этом случае получаем? что потенциал роста к тем значениям, с которых упали по Сбербанку составляет 244%, по Газпрому составляет 144%, по НЛМК составляет 265%. Перейдем к следующей табличке, да, и здесь тоже сделаем некую гипотезу, некие допущения. Итак, друзья, мы делаем первое предположение, связанное с тем, что дивиденды по всем этим акциям будут в два раза меньше чем они были по итогам 2021 года. Еще раз, это некое такое среднее взвешенное значение по итогам 10 лет. Естественно, они будут восстанавливаться, и там значение будет меньше. Но по прошествии 5 лет да, экономика растет, компания расширяется, чистая прибыль увеличивается, то есть дивиденды будут больше. И в этом случае мы, мы уменьшаем вот размер дивидендных выплат в 2 раза. В этом случае за 10 лет акции Сбербанка, обеспечит доходность 93,5% только по дивидендам. Только по дивидендам. Мы сейчас не говорим о том, что акция восстановится в цене. Опять же, пессимистичный сценарий, будут расти только дивиденды, рынка не будет, рынок закроют, да, и 10 лет вообще там ничего не будет, будут только дивиденды выплачивать. Напрямую переведу акции с депозитария Московской биржи в реестр акционеров Сбербанка, да, и просто будут дивиденды получать. И я предполагаю, что эти дивиденды не превысят, даже в два раза не превысят тех доходности, которые были в лучшие годы, в 2021 году. Все равно только дивидендами у меня будет в два раза больше денег, чем я вложил, как, даже если акции останутся на месте. Если по итогам 10 лет, оптимистичный сценарий, да, дивиденды восстановятся, и будут точно такими же, как по итогам 2021 года. В среднем на 10-летнем промежутке времени. Дивиденды составят 187%. Практически удвоение только за счет денежного потока. И в рамках этого же оптимистичного сценария мы сюда закладываем переоценку. То есть акции снова будут стоить 344 рубля. То есть за счет курсовой переоценки мы получим 244%. За счет дивидендов мы получим 187%. И в этом случае у нас получается итоговая доходность за 10 лет составит 431%. От Сбербанка. Опять же, если поделим на 10 лет, получаем среднегодовую доходность на уровне 43%. И опять я вижу сейчас очень много поползновений, начинаний, связанных с тем, да ладно, еще все не закончилось, да, то есть ситуация не разрулилась, может быть, еще хуже, может быть, может быть. Другой вопрос, что я видел это в 2008 году, я видел это в 2000 в 2022 году. Да, у нас проваливались акции гораздо ниже. Другой вопрос, что купить этих акций вы не могли. То есть большая ошибка сидеть сейчас только на кэше, сидеть сейчас только в золоте. Ну то есть вот в этом видео мы как раз таки говорили, да, когда налог на глупость до 20%, когда люди прыгают в различные классы активов. То есть у них нет диверсифицированного портфеля, они соответственно прыгают по различным Сначала все в недвижимость, потом все в валюту, потом вот я подожду, когда все упадет, и вот тогда на дне все скуплю. Нет, ребят, я не призываю к тому, что сейчас нужно идти на всю котлету покупать акции Сбербанка, нет. Но не покупать сейчас достаточно глупо, да, то есть опять-таки мы сделали некую прогнозную модель, и ответьте на вопрос, что вы выберете, увеличив горизонт инвестиций до 10 лет, купить сейчас квартиру в Москве, сколько сейчас стоит однокомнатная квартира? 10 миллионов. Верите ли вы в то, что через 10 лет квартира вырастет в 4 раза? С 10 миллионов до 40 миллионов. При прочих равных условиях. Окей, хорошо, акции Сбербанка не восстановятся, да, не получим мы там курсовую разницу в 240%. Дивиденды. Вырастет ли в два раза, будет ли стоить однокомнатная квартира в Москве 20 миллионов через 10 лет. И это пример только по Сбербанку. По Газпрому такая же ситуация. Денежный поток по Газпрому за 10 лет, если он будет в два раза меньше, чем по итогам 2021 года, не будет таких прибылей, денежный поток составит 170%. Если денежный поток, дивиденды будут стабильно в среднем 50 рублей на акцию по текущей цене, то в три раза у вас увеличится капитал только за счет денежного потока. И самое интересное. да? Не будет такого, что вот сейчас Газпром стоит 150 рублей, а завтра он стоит там 340, со скольки упал. То есть все равно мы сейчас на графике посмотрим, это занимает определенный период времени. И дивиденды, которые получаете от Газпрома, может быть даже и небольшие, вы будете довносить на покупку, например, того же самого Газпрома. Ну уже там по 160 рублей, по 170 рублей. Мы не считаем сейчас капитализацию, мы считаем просто денежный поток, который будет нам приходить. И пусть мы и тратим его на себя. В этом случае мы на «Газпроме» можем получить 484% в оптимистичном сценарии. При условии восстановления цены к 340, и при условии того, что дивиденды в среднем за 10 лет в год будут порядка 50 рублей. Все говорят, блин, но ну не стоит ждать от «Газпрома», уже бы таких прибылеет. Дополнительную прибыль займет в форме НДПИ, какие-то дополнительные налоги сделают. Но опять-таки, ребят, нужно понимать, что... А потом, что будет с энергетикой? Опять же, давайте посмотрим, что сейчас в рамках специальной военной операции. Разрушается энергетическая инфраструктура той же самой Украины. Основная инфраструктура, основная генерация теплоэнергии, электроэнергии осуществляется за счет газа. Основные заводы, которые работают в Европе, да, там, металлургические, производство удобрений, они осуществляются на основе газа. И опять вопрос... Сделаете выставку на это или не сделаете выставку на это? Вопрос, сколько нужно поставить, чтобы получить прибыль. Я опять сейчас немного возвращаюсь к истории с недвижимостью. Я понимаю, что минимальная сделка, чтобы пойти сейчас в недвижимость, ну, в московскую недвижимость, это там 10 миллионов. Чтобы пойти в региональную недвижимость, это 3-5 миллионов. И опять же, это преимущественно ипотечная сделка будет. Для того, чтобы купить акции Сбербанка сейчас по 100 рублей в одном лоте 10 акций. Тысяча рублей минимальный лот. Чтобы купить акцию «Газпрома» 1500 рублей. Тоже 10 акций «Газпрома» в одном лоте. Чтобы купить НЛМК, 10 акций в одном лоте 700 рублей. По НЛМК вообще интересная картина получается. Все плохо. Рубль крепкий, доллар слабый. Поставлять свои материалы НЛМК в Европу не может. Санкции. Но опять же, а если будет восстановление... Донецка, А если будет восстановление Донбасса и даже если будет подписано какое-то соглашение, Украина тоже нужно восстанавливать. И Украина откуда будет брать арматуру на строительство и восстановление? Европа будет поставлять, Америка будет поставлять. Но если Европа, Америка будет поставлять, ребята, Европе и Америке основная технология металла добычи, ну, получение металлов, это электродуговая плавка. То есть там нет доменных печей, потому что они считают, что это слишком сильно загрязняет атмосферу. А электродуговая плавка это что? Это электр а электричество это что? Электричество это газ. И тогда мы снова понимаем, что просто одним простым решением, увеличением горизонта на 10 лет, в другом ракурсе предстает та ужасающая картина, которую мы наблюдаем в настоящий момент. Даже если там что-то будут получать с Европы, естественно, из России они ничего брать не будут, Европа не сможет и Америка удовлетворить этот спрос. Все равно будет через логистику, да, через какие-то там странные прослойки, да, все равно будут в России это все будут закупать. Опять же, что внутри России происходит? Инфраструктурное строительство. В Восточной Сибири строительство городов заявлено. Расширение трансиба, расширение БАМа, строительство дорог, инфраструктуры на, на восток. Все это требует энергоресурсов, энергозатрат, все это требует металла. И опять же, в нашей прогнозной модели мы получаем, что сейчас, покупая акции на ЛМК по 76 рублей, мы понимаем, что в принципе при прочих равных условиях, только при условии восстановления денежного потока в форме дивидендов от акций на ЛМК, у нас капитал может вырасти в 5 раз. Дивиденды будут восстанавливаться постепенно, и постепенно будет восстанавливаться цена акции, и соответственно получаемые дивиденды могут быть направлены снова на покупку акций. При этом мы получаем на курсовой стоимости 265%, при восстановлении таких же размеров дивидендов 550%, при дивидендах в 2 раза меньше 275%. Итого у нас получается в 8 раз мы можем получить прибыль. Нормально, логично желание любого человека купить на ломка и по 50 рублей было бы здорово но если вы ждете что еще рынок упадет процентов на 20 но смысл опять-таки заключается в том что не нужно бегать с капиталом и искать точку входа вы сейчас видите эти цены вы сейчас строите эти прогнозы и пускай опять-таки эти прогнозы будут ну, не исполниться там через год через два через три. 10 лет. Помимо всего прочего, когда мне начинают, многие, кстати, это приводят в качестве аргументов по поводу недвижимости, у нас стоимость строительства растет, да? Ту же самую арматуру, если будет высокая инфляция, издержки, и затраты будут переложены на потребителя. То есть металлурги повысят цены для застройщиков, застройщики повысят цены для, для населения. Не будет покупать население, будут строить инфраструктурные объекты. Мы видим, как развивается инфраструктура внутри России. Как вам, если просто увеличить срок? горизонт своего инвестирования на 10 лет и гораздо спокойнее от этого становится. И даже если я в течение там еще одного, двух, трех месяцев увижу коррекцию на рынке, да отлично, просто великолепно. Именно в следующем видео я расскажу о том, каким образом себя вести в следующие 6 месяцев, что такое чудо ребалансировки, почему у меня есть возможность покупать сейчас, опять же, без фанатизма, но не купи сейчас. это ну, достаточно большая глупость. Ребят, у меня сегодня на этом все. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк, оставьте свои собственные комментарии. Интересно, более подробно, развернуто, 6 часов контента по тому, того, как себя вести в кризис. Ссылка под видео на конференцию. Если интересно обсудить, услышать ответы на вопросы, принять участие в прямом эфире, который раз в неделю проводим для подписчиков нашего телеграм-канала, ссылочка на канал будет под данным видео. Сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Удачи. Пока-пока.